Посмотрим в поиске на YouTube наличие обучающих видео по теме создания 3D-принтера своими руками, что мы видим сегодня в ноябре 2017 года. В основном преобладают лишь безобразные рекламные ролики, предлагающие продукт целиком, но никак не инструкции и информацию по основе трехмерной печати, так как технология развивается постоянно и становится популярной. Промышленная индустрия Китая уже сейчас поставляет 3D принтеры в наборе, с Аберисом, уже за 100 долларов США, включая доставку, или 7000 рублей по курсу ноября 2017 года, причем эти дешевые принтеры весьма точные по выходу изделий на них. Наиболее популярный русский ролик с миллионом просмотров содержит сбивающую с толку фотографию весьма дорогого китайского принтера за 200-500 долларов. Трехмерная печать, если не вдаваться в подробности патентов на которых она основана, эти патенты 20 века истекли к настоящему моменту и потому мы видим такой бум и расцвет данной технологии, состоит из очень простых компонентов. Основа 3D принтера это плавление пластика, посредством экструдера, который движется в знаменитых трех плоскостях, именуемых 3D. Пластик подается в экструдер для удобства изначально в виде гибкого стержня, похожего на нитку, которая называется филамент. Основных размеров диаметра филаментов 3D принтинге всего два. 1,75 и 3 миллиметра, на входе, на выходе путем специальной насадки на экструдер мы можем получить до 0,2 миллиметра жидкий пластик. Все это вместе управляется микрокомпьютером, обычно на платформе Arduino, плата синяя, и контроллером, плата красная, которая регулирует все двигатели. В 3D-принтинге используются шаговые моторчики, на принтер целиком их нужно минимум 4. Это наиболее простая схема 3D-принтера, которая не включает еще блок питания и направляющее. В следующем ролике мы затронем финансовый аспект 3D-принтера, какие именно детали можно приобрести в России. Спасибо за внимание.